Конечно, Нет, мы делаем на диаметром планта, мы не распахиваем по челюсти, то есть чтобы вот нет, это, вот это не заданная величина, это величина продиктованная вашим, во-первых, мезиодистальным расстоянием, да, вы же в рамках зубов работаете, это здесь у меня ниво для творчества, так-то у меня же зубы строго ограничены этим вопросом. Я зачастую делаю парасулькулярные разрезы, очень аккуратно не затрагивая сосочки, подворачиваю ровно только тот объем, который на диаметр имплантата помещается, чтобы не было да, излишних каких-то дефектов и микроподтеканий. Я хочу. Делать... Сейчас все так и сделаем. Все, доктор крови выпил, посмотрите, она такая кровожадная стала. Конечно, без оптики просто даже разрезов своих уже не вижу. Это вы какой случай хотите показать? По палаче, По -палаче. то, что мы с вами обсуждали. А -а -а. Я хочу формировать или вам показать? А вот в предыдущем случае мы со стороны снебной поверхности не можем получить дефицит десны. Взяли, Мы же обсуждали сейчас только что вот с коллегами, что там будет небольшой дефект, который 7-10 дней эпитализируется, и в течение месяца он восстановится весь Столько, сколько ему там положено. Но эти методы, это не я придумала, не сегодня они работают. Никаких дефектов пока ни у кого не наблюдается. Ну, верхняя челюсть, Видите, да. Тут еще зуб этот. Мы сейчас ее удалим хорошо а выдавать. Вот мне уже принесли. Вообще у свиньи очень сложно зубы удалять. Я как-то раз этим занималась. А? Это свинья. Ну, я его сломала, все было понятно. не Не-не-не, это свинья, во-первых, во-вторых, у свиньи очень... У нее, знаете что, они длинные. Они вот такие шеловинные, длинные. А я не буду уделять, господи, что я, я вокруг не поставлю, что я... Зачем мне ну, нужно сейчас, поломать себе руки и портить инструменты в клинике? Нам достаточно будет... Конечно, у пациентов, у которых нуж... они нуждаются да, вот в таких вмешательствах, у них и небо-то не будет такое прямо очень толстое, естественно, поскольку у них дефицит. Но там она хотя бы прикрепленная, и, и хоть что-то с ней можно из нее изобразить. Спасибо. Косыночку заведую. Доктора это, конечно. Прелесть. Еще вопрос, под предыдущие, да, uh -huh. операция. мы ее только на верхней челюсти делаем, на нижней челюсти мы не делаем? Можно, но там у вас реально такого нету запаса. Где вы ее возьмете там? Если, конечно, очень болезло, то делаем, Ну, как правило, нет. На нижней части, да, для боковых yeah. участков, да. Если у вас, э, я еще покажу, сейчас вот эту сделаем сторону, и мы сделаем с другой стороны, как еще можно сделать. Когда на нижней челюсти очень тонкая, даже прикрепленная десна, которую вы переместили очень тонко, ее можно вот так же карманом подвернуть, и так будет хоть какой-то как у вас плюс ткань. Вот это. То есть не использовать ее на сосочке, а именно хотя бы ее вестибулярно подвернуть. Что-то Да вырастет она. Ничего, да? Ничего не будет. Страшно, ничего не будет. Не знаю, на мой взгляд, из всех э, тканей в полости рта десна это самый... Вообще, лучше регенерируемый, это самый благодарный вообще наш да, пользу. Обязательно, конечно, конечно. Ну да, сближающие, прижимающие. Но нам нужно тут силу отрисировать. Да, наверху детская... наверху Детская... Детская... Детская... да имеет место быть смысл только в чем? Чтобы не просвечивалось. ну ну почему нет все-таки прикрепленная десна предохраняет а, от, дальнейшего. от дальнейшего да и попадания туда и она обеспечивает лучший гигиенический статус Ну, конечно. Мы уже все стали, даже те же немцы стали приходить к выводу, что не надо уж прямо там всем подряд и делать костную пластику, можно обойтись такими да, комплексами. Это нежнее, быстрее, и более прогностично. Вот сколько есть, мнений, столько его. и... Да, такое ну, было, да? Есть, я просто ничего такого еще сама не делала, об этом не было Собственно, у меня оценить все. Чисто <соцентрический эффект> Ну что, мы предположим, что у нас еще один имплантат. Я теперь знаю, зато мы тут э, измерили с ассистентом с моим. Сколько у меня закрутка на руку? Двадцать пять минут. Мы проверили просто на какое усилие откручивается то, что я закрутила руками.